Здорово, да. лысый. Здорово, лысый. Здорово, Ну У меня же волосы есть, у тебя нет. Я из-за этого сказал. А у него и есть тоже волосы. Как пустая побритая волосы, да и все. А, Здрасте. Мордась. Забор покрасьте. Это... Говоришь, вообще красава. Наш чел. Скажи еще что-нибудь. Что сказать? На что яйца положать? Это, я, не, я, не, не, не, не, не этот не обижайся, как бы я этот я да, русский. Я не обижаюсь, хоть ты из Украины будешь. Не, русский. Молодец, ты за Россию, да? Да. Очень красавчик. Мы здесь живем. В России живем. Да. Где в России жить? Крым. Молодец, Крым, чей? Бля, Крым, чей? Чей? Наш, блядь. Крымчан, на куче еще, блядь. Россия. Ту Россия так прилагательная, а Крым наш. Скажите, Крым, России и я пойду дальше. Крым? Крымский. Россия, блядь. Ты откуда сам? Я с Москвы. Москва ваша. Москва, мусорчанам, Питер, Питерсам, блядь. Крым, крымчанам, блядь. Поэтому не любите мозги, ребята. Давай, скажи, Крым, России, все, мы разбежались. Крым! Севастополь, все наше. Бон, наша, блядь. Че, ребята, вы что? Вы что ебанулись? Путин президент, блядь. Что нам еще сказать надо? Молодец, молодец, вообще, красавчик. Вообще, красавчик. Давайте. С праздником. И тебя. О, хуля. Порлидью, порлидью,